А если у вас эмоциональная усталость. часто тоже я с этим сталкиваюсь, когда ты работаешь на работе, когда тебе надо постоянно улыбаться, когда у тебя как бы уже настроение вообще не до улыбок, а ты работаешь с людьми, ты работаешь с клиентами, ты обязан улыбаться. И, и вообще все равно, что у тебя в душе творится, ты должен одеть красивую улыбку а, и показать свое расположение. И когда вот ты это делаешь постоянно, когда ты это делаешь через силу, а, когда ты много общаешься, особенно когда ты общаешься с, с людьми, которые к тебе претензии, там, негатив и прочие такие вещи, да, когда вот ты сталкиваешься с этим по работе, и когда ты а, на работе также есть какие-то вещи, которые вот тебя достают, да, и ты эмоционально устаешь, вот вроде физически ты ничего такого не делал, да, а эмоционально, ну, блин, ну вообще, вот, то лучше Лучший отдых – это эмоции. Вам нужны положительные эмоции. встретитесь а, с, с подругой с положительным мышлением, которая вот, она такая зажигалочка, да, которая улыбается, которая вот, несет позитив. Посетите какие-то вот, места, почитайте вот, любимую книгу. Вот. Вам нужны позитивные эмоции. Доставьте себе удовольствие, подумайте, что вас порадует. Порадуйте себя в выходные. Вот, если вы устали эмоционально, вам особенно нужно вознаградить себя. За тот труд, который вы делаете, за те усилия, которые вы выполняете да, над собой, за эту, эту усталость усталость могут снять только новые позитивные положительные эмоции.